Добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слушаете радио "Народная волна" на частоте пятнадцать девяносто м. На нашем веб сайте радио К. ну и, конечно же, на нашем YouTube канале. Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна "Похищение Европы". Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Добрый день всем нашим слушателям. Ну и по традиции начнем с событий, которые происходили в Европе, в Европе за последнее время. Несомненно. К этому нас просто обязывает тема этой программы похищения Европы». В прошлые разы, то есть в сентябре, в октябре, я обещал нашим слушателям, что чем ближе к концу года, тем больше будет остро актуальных событий. Так и, проис... так и произошло и происходит в это время. И думаю, что количество актуальных событий будет только нарастать. Они посыпались, как из рога изобилия. Ну, например... Еще в прошлый раз я рассказывал о ходе и исходе парламентских выборов в Германии, выборы в Бундестаг, Германии, которая определяет, кто будет канцлером, то есть формальным лидером страны на, следующие, на следующую каденцию, на следующие четыре года. Так вот, как известно, относительно победили, потому что абсолютных победителей в нынешнем мире почти не бывает, если многопартийная система. Относительным победителем стала социал-демократия Германии и ее лидер и кандидат в канцлеры Олф Шольц. Что интересно, чтобы отметить принципиально важное в этом событии, коалиция фактически правящая коалиция фактически уже составлена. В нее будут входить Зеленые и Свободные Демократы, то есть это либеральная или либертарианская Партия, которая обычно не набирает более 10%, в данном случае из-за освободившегося пространства направо от центра, она довольно неплохо дала неплохой показатель. Так вот, что интересно, все говорят, комментатор, да и у вас наверняка, какое замечательное политическое и духовное наследие оставила после себя Ангела Меркель. Какое... Она была замечательный правитель в течение 16 лет. Я считаю, что правителя обычно надо судить по прошествии небольшого времени, чтобы успеть понять, только ли хорошие результаты показал этот правитель, или оставил после себя мины замедленного действия, которые начнут разрываться под ногами у его последователей. Ведь что произошло в Германии, это важно понять. Если правление Меркель было такое замечательное, и фактически она оставила такой замечательный задел для своей партии, которая по инерции называется консервативной, в действительности давно стала центристской. Это партия христианских демократов и христианских социалов в Баварии. Так вот, если таким замечательным был этот задел, как же получилось, что они проиграли выборы, а их кандидат в канцлер, которого, кстати, на всех митингах поддерживала личным присутствием и теплыми словами, Ангела Меркель проиграл, и проиграл довольно неприятно, крупно. То есть партия показала самый низкий результат за всю послевоенную историю свою. Это ведь была партия в свое время Адена, Аденаура, это была партия Коля, это была партия франц Штрауса, если говорить о аварии. Так вот, произошло удивительное явление, но додумать его до конца. Не осмеливаются комментаторы. Вот в таком мире мы сейчас живем, они не осмеливаются сказать вслух, что несмотря на это замечательное наследие, фантастическое, которое практически не с чем сравнить в этой Европе, несмотря на это партию Ангела Меркель да буквально загубила тем, что она перевела его, перевела ее партию с правого конца на, в, в центр политического поля, в центр каких-то условных политических э, координат, сделала ее партией центристской. Иначе над партией бы не висели везде транспаранты Димитте, Центр, и не, не заявляла бы она, что, что сделала партию центристской фактически. Это и привело к той, к той парадоксальной ситуации, что сейчас социал-демократ, победивший Олаф Шольц, его зовут, я уже назвал это имя, что он присягает на верность замечательным идеям Ангелы Меркель, но она же, простите, консерватор, по идее, по идее. А он присягает ей на верность и говорит, что он, а не ее наследник Армин Лошет, который уже отказался, собственно, от, вообще от функции даже в партии. Так вот, не Армин Лошет, а он, Олаф Шольц, является верным, последователем Меркель. Он даже повторяет ее, ее жесты. Она прославилась своим замечательным жестом, таким скособоченным <coughs> прямоугольником, который выглядит скорее как нечто неприличное. И вот он делает тот же жест, чтобы показать, я, социал-демократ, теперь наследую духовное наследие Меркель. Вот в чем парадокс ситуации в Германии. И ожидать можно от Германии, Поливение, несомненно. Этого, собственно, от нее сейчас и ожидают, а следовательно и поливение всего Евросоюза. Вот ситуация в Германии. Самый острый, самый острый конфликт, который сейчас разыгрывается в ЕС, это конфликт между Британией и остальной частью ЕС. В чем заключается конфликт? В споре о праве на рыболов. Между Великобританией и ЕС заключен какой-то договор, он действует до 26 -го года, но... Как говорят европейцы, британцы не выполняют условия договора, запрещая рыбную ловлю в своих богатых рыбой водах. И в отместку за это европейцы грозятся отключить подачу электричества на британский остров Джерси. Британия уже направила туда военные суда. Может развитие конфликта как-то незаметно подвести нас той самой красной черте, за которой начинается горячая война. Очень острая ситуация там сейчас. Следующая острая ситуация вокруг Польши. В Польше Конституционный суд. Понимаете, это тот суд, за который Европейский Союз бился, обвиняя правительство Польши, в том, что она нажимает на этот суд, заставляя его менять свою структуру, избавляясь от коммунистических судей, конституционных старых. Билось, билось, европейский суд бился, бился за, за неприкосновенность этого суда до сегодняшнего или вчерашнего дня, когда Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что э, европейские законы не являются обязательными для исполнения в Польше, где действует Конституция. Внутренние конституционные законы, разумеется, самого высокого порядка оказываются более обязательными для Польши, чем европейские. Разумеется, Европа восприняла это в штыки. Говоря Европа, я имею в виду только Евросоюз, Брюссель, брюссельская структура, которая обвинили Польшу в том, что она собирается постепенно, не мытьем, так катанием, выйти из Евросоюза. Уже состоялись в Варшаве мощные демонстрации оппозиции, потому что для оппозиции любая тема, разумеется, пригодна, лишь бы можно было поставить эту вину правительству. Оппозиция под лозунгами «Мы хотим остаться в Европе» провела демонстрации мощные в Варшаве и в других городах Польши. Не думаю, и, кстати, польское правительство однозначно сказало это, что оно собирается покидать Евросоюз сейчас или в ближайшем обозримом будущем. Но оно настаивает на том, что для того есть конституция. Но подумайте, зачем конституция стране, которая может просто брать все решения европейских судов. В частности, сюда, сюда в ГАГе или просто инструкции Еврокомиссии. Но она принимает инструкцию там по, по кривизне огурцов. Это классическая, это классическая метафора бессмысленности некоторых законов. Значит, это нужно больше принимать. И Конституционный суд ей совершенно уже тогда не нужен. Этот конфликт разыгрывается сейчас у нас на глазах. Очень мощный. Другой замечательный Момент происходит в жизни Европы. Канцлер Австрии Курц, многие из вас, может быть, знают его, это был самый молодой государственный политик, ставший лидером страны, фактически, Себастьян Курц. Так вот, этот человек, который сделал Австрию свои, своего рода лидером всей Центральной Восточной Европы неформальным лидером, потому что восточноевропейские страны имеют свое объединение, это называется Вашеградская четверка. Но Австрия включилась, я бы сказал, на правах лидера в это объединение, поскольку у нее есть весьма критические соображения и оговорки к действиям Евросоюза. В частности, Австрия не собирается принимать массы так называемых беженцев. Сейчас уже все равно никто не знает, откуда и куда они Бегут эти беженцы, все, в общем-то, сошлись во мнении, что это экономическая эмиграция, никакие они не беженцы, потому что в многих странах, в частности, скажем, в Северной Африке, в Ливии, в Алжире, в Тунисе давно нет никаких войн, но тем не менее, беженцы. Так вот, канцлер Австрии Курц проводил совершенно самостоятельную политику, не ориентировался на... На так называемое представление о справедливом распределении беженцев, которое предлагал всей Восточной Европе Брюссель и действовал по-своему. За это его в Брюсселе весьма не любили и в результате добились желаемого. Курц ушел в отставку по обвинениям в коррупции и в некоторых, и в некоторых западных средствах массовой информации, в американской и израильской печати я видел такие иронические рассказки о том, что ну вот Австрия страна коррупции. На самом-то деле нужно же понимать, что есть коррупция и что, и что не является коррупцией. Курс ушел в оставку из-за того, что был обвинен в том, что в свое время, начиная с 90-х годов, он повторяет, самый молодой политик Европы фактически, да, он заказывал опросы общественного мнения так, чтобы они выходили в его пользу и рассчитывался якобы по этим заказам из государственной казны, в смысле из фондов, на, из выборных фондов своей же партии и, э, и других, когда стал уже э, канцлером. Если понимать под этим словом настоящую, полноценную, полноформатную коррупцию, а вы и мы американцы, Знаем цену этому слову. Мы знаем, что такое коррупция э, в размерах миллиардов и миллиардов долларов. Так вот, э, за это Курц был отстранен. И э, в этом смысле Брюссель сделал свое дело, победил. Но ну, правда, сейчас пока его новый канцлер, который встал на его место, Шаллингер, бывший министр иностранных дел Австрии, он придерживается того же курса, что и предыдущий, потому что это люди, чуть ли не одноклассники, они все время идут в политике вместе. Тем не менее, еще одним таким <coughs> uh, случаем, когда можно сказать, что Брюссель добился своей цели, являются только что прошедшие выборы парламентские в Чехии, где uh, партия хотя и про прозападная, но не вполне укладывающаяся в схему политкорректных и правильных партий, партия миллиардера и олигарха Андрея Бабиша, проиграла эти выборы большому набору, я бы сказал, правильных партий политкорректных, это огромный диапазон, в диапазоне вот бывшей консервативной сегодня, скорее, либеральной партии. Вплоть до партии пиратов. Партия пиратов – это относительно новая партия. Нигде в Европе она появилась в Швеции в свое время. Нигде в Европе она не добивалась успехов. И только в Чехии она добилась сравнительного успеха. Э, и будет, видимо, членом нового правительства. Новое правительство ориентируется однозначно на Брюссель. И в этом смысле и в данном случае произошел сдвиг в пользу и в сторону брюссельских э, Аппаратов, я бы сказал, Европейского Союза. И последнее, что я хочу сказать в связи с Европой, это любопытнейшее развитие событий во Франции. Все вы знаете, что во Франции уже долгие годы, годы ведут борьбу центристский президент. Он не называю имени, в данном случае это Макрон, но, ведь, но было это и при Саркози, и при предыдущих президентах ведут борьбу президент, центристский и проевропейский с популистской партией или движением национальное собрание так сейчас называется бывший национальный фронт возглавляет его марин люпен в этом я бы сказал конфликте в этой дуэли всегда оказывался заранее известный победитель потому что эти рамки были выстроены и предложены населению при выборах так чтобы Марин Люпен, возглавляющая популистское движение, не могла оказаться победителем. Просто не могла. Были так построены эти выборы, что она оказывалась всегда на втором месте. Но что же происходит сейчас? Вдруг, представьте себе, как черт из табакерки в последние буквально недели вырывается вперед новая фигура. И эта новая фигура – это публицист, Писатель Эрик Замур, американцам имя ничего не говорит, но в Европе это известный Человек это, это буревестник, это бунтарь, это одиночка, который все время, как говорится, мутит воды евросоюзные, политкорректные воды Европы со своими тезисами. Он, я бы сказал, фактически повторяет зады, программные зады. Марин Люпен, но делает это с позиции высокого интеллектуала. Он имеет репутацию крайне предосудительного человека, не рукопожатного почти, но зато интеллектуала, тем не менее. Это не, это не, не, не простачок какой-нибудь, это не рабочий из завода или из э, судостроительных верфей, нет. Это человек из парижских салонов. Так вот, Эрик Земур вдруг вырывается сейчас вперед, чтобы представить себе, насколько э, малые отрывы, скажу, что у Макрона сейчас где-то поддержка порядка 20%, у Марин Люпен порядка 15%, а у Эрик Зэмур, у Эрика Земура поддержка 17%. Он вышел как бы на второе место и продолжает расти его поддержка. Вот в чем парадокс. А ведь до выборов совсем осталось недолго, полгода ровно. Весной следующего года, ровно через полгода, состоятся президентские выборы. И вдруг вот такая, разумеется, пытаются с левой стороны выставить каких-то новых кандидатов. И бывшие социалисты, или просто левые, и центристы бывшие, Фион, например, бывший премьер-министр, тоже выдвигает свою кандидатуру. Но не в этом дело. Я хочу сказать, что обсуждается вопрос о том, и загадкой следующих выборов будет то, не выйдет ли случайно Эрик Замур во второй тур. Тогда он останется один на один с Макроном. И там вообще неизвестно, за кого проголосует вот эта рабочая Франция, которая голосовала за Марин Люпен, если окажется, что его соперником является не Марин, а Эрик, Эрик Замур. Это потомок алжирских евреев, э, выросшей во Франции и абсолютно отвергающий идею переполнения Франции новыми, э, новыми переселенцами с Северной Африки и так далее. То есть <coughs> вот такая коллизия, довольно недавно еще немыслимая. Вся Европа находится сейчас в мощном, я бы сказал, почти брауновском движении и кипит. Вода в этом котле, если не сбить крышу, может и разнести котел. Потому что любой из названных мною конфликтов каких-то, вообще-то, может перерасти и в серьезное, в серьезное обострение. Я ведь не сказал еще о том, что по-прежнему по сильно сепаратистское движение в Каталании, по-прежнему и нарастает напряженность между Сербией и Косово. Поскольку албанский премьер недавно заявил, что вопрос воссоединения Албании с Косово – это вопрос времени. И не случайно сейчас находящийся в Сербии Путин играет на этой струне и говорит, что Сербия не останется без поддержки, без помощи, Россия придет ей на помощь. Но что это означает? Что означает помощь в таком остро актуализированном конфликте, как конфликт между албанцами и сербами сейчас. И если учесть еще и что в российском ТУ есть еще и конфликт с Украиной. Это означает только, только сигнал того, что Россия как бы и готова, и готовится к войне. Вот вкратце такая невеселая картина перевозбужденной Европы. Да. Сергей, если у вас еще до, до, до перерыва есть какие-то... Если вас заинтересовало что-то в особенности, давайте, я с удовольствием что, отвечу. То, вопросы. о чем вы рассказываете, похоже, действительно может перерасти в некое такое горячее противостояние в некоторых местах. Вообще удивительно, Европа все время такая вроде спокойная какая Знаете, апатичная. я обычно, когда меня спрашивают, подожди, но ты говоришь, что... Может быть, надвигается война, это ведь не гарантия, я, как говорится, без гарантии даю подобное э, пророчество. И говорят мне, ну кто же с кем, ведь некому же воевать фактически друг с другом. То я обычно отвечаю, посмотрите, сколько э, замерзших и размерзающих конфликтов на той же территории Европы. Я уже не говорю сейчас о Ближнем Востоке, я не говорю сейчас о Иране. Там тоже, кстати, но это уже не Европа, не похищение Европы, это вообще похищение мира. Там ведь разгорается серьезнейшая и тоже издалека непонятная анабазия, конфликт. И это конфликт почти уже вооруженный, парадоксально, послушайте внимательно, между Азербайджаном и Ираном. Иран крайне недоволен тем, и утверждает, что на территории Азербайджана расположил Свои военные базы, в частности, военно-воздушные базы Израиль. Между Израилем и Азербайджаном в последнее время наблюдаются очень тесные союзнические отношения. Так вот, Иран угрожает Азербайджану, что начнет бомбить израильские базы на его территории, а Турция обещает Азербайджану, что в таком случае придет ему на помощь, не оставит его без помощи Азербайджан. Вы представляете себе вот эту страшную коллизию. Это непонятно, кто с кем и кто против кого. То есть это понятно, если знать историю отношений Но это же как бы не соответствует всем нашим представлениям. Мы помыслить себе не могли представить себе, не могли такое, что можно мусульманская страна Азербайджан вступить в военный союз с Израилем, допустить на своей территории его базы. Вот такие конфликты. И когда это знаешь, и тебе говорят, но кто же с кем вообще будет в нашем мире воевать, то, то ответ прост. Все со всеми. Столько конфликтов наблюдается не только в Европе, но и вокруг нее, что там просто разбираться и не приходится, как говорится. Но вы, живя в Америке, знаете, что сейчас обострение колоссальное вокруг Тай Тайваня, в Китаем. Не на шутку озабочен а э, воссоединением с Тайванем, так это называется на <coughs>, идеологически правильном языке китайском. И Китай совершает все больше и больше военных перелетов, нагнетает буквально военное напряжение над и вокруг э, Тайванем. Они отвечают там легкой бравадой, что они постоят за себя и прочее. Но все же знают, мы уже немножко переходим к Соединенным Штатам, что администрация Байдена да никогда и ни за какие ковришки не придет на помощь Тайване. Она будет молиться за Тайвань, возможно, будет плакать, возможно, но эта администрация не пошевелит пальцем. Все, что она может сделать, это предложить какое-то вооружение, и, а в принципе, скажет, ребятки, отбивайтесь сами, как умеете, что крайне э, плохо, потому что Тайвань, естественно, не сможет противостоять долго такой мощи, как современный Китай. Но для этого было сделано все. Это было сделано для того, чтобы Тайвань остался в одиночке, чтобы противостоять он не мог, и чтобы американское военное присутствие там было сведено на нет практически. После того, как ушли американцы из Афганистана, присутствие было сведено на фактически на нет. И начинать войну, не имея исходных позиций, не имея <coughs> подготовленных баз и линий сообщения и транспортного сообщения после того, как прерван, прервана линия с а, Афганистаном. Афганистан ведь является своеобразным центром, через которое можно было перебрасывать вооружение и войска и на Дальний Восток. Сейчас его нет. Сейчас ниоткуда. Только с Гуама, но там нет таких накоплений мощных войск, чтобы можно было участвовать в войне с Китаем. Короче, а ведь все же вы слышите, знаете, каждый день газеты об этом кричат, что ситуация вокруг Тайваня становится все более опасной. Вот. Такая, мы сейчас как раз вложились из да, вот воп... история Единственный вопрос, который у меня возникает, но ну, то, что мы сдали стратегическую базу в Баграме, которая была, по сути дела, единственной базой, которая могла хоть как-то а, держать под контролем Китай. А, скажите мне, это была глупость, или это было такое направленное движение, продиктованное какими-то там интересами я имею в виду со стороны нашей администрации это была действительно просто глупость или это преднамеренная сдача позиций я сейчас не говорю о мотивах и я понял мне меня это в общем-то эта тема касается по-своему и лично мой сын живущий в америке являющийся офицером национальной гвардии отслужил год на базе баграм в афганистане Потому что Национальную гвардию тоже посылали, как известно, в боевые точки. Так вот, ответить на этот вопрос совсем непросто. Нужно и впасть в конспирологическую ловушку, и думать, что многое из того, что мы видим в политике Америки, является результатом выверенного расчета группы каких-то злоумышленников. Или... или и мне приятнее объяснять это, конечно, глупостью. Но слишком много в Америке сейчас похоже на глупость. И настолько много этой глупости, что невольно закрадывается мысль, а глупость ли это? Или это все идет по одному? мощному разработанному плану. То есть все якобы глупости сводятся к тому, чтобы причинить вред стратегическим планам, стратегическим возможностям и тактическим возможностям да. нашей страны. Да, что касается, провести... мой сын тоже принимал да. участие да, как раз... Провести то, что Клаус Шваб назвал в своей книге... Э перестройка мира окей да. okay, давайте сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут послушаем рекламное объявление если у кого-то будут вопросы пожалуйста после рекламы звоните задавайте с удовольствием ответим возвращаемся в программу ефима фиштейна похищение европы телефон в студии 847 4005 200 если у вас есть вопросы пожалуйста звоните и задавайте ну, а прежде чем мы перейдем к серьезным делам, к серьезным вещам, там у нас... Как будто это были до сих пор только несерьезные. Нет, нет, я имею в виду, говоря про Америку, мы сейчас будем говорить, о, что происходит в политике, в Конгрессе и так далее. Я не помню, какой телеканал показывал, брал интервью, У там гонки были, и у гонщика берут интервью, Брэндон его зовут, а трибуны скандируют. Лучше, Сергей, может быть, лучше не повторять, что они там скандируют. А ну, то... я одну букву произносить можно даже на американском теле телевидении. Трибуны скандируют. Ф. Байден, Ф. Байден. Да. А значит, корреспондент, который был интервью о, вы слышите, Брэндон, вы слышите, что трибуны скандируют. Let's go, Брэндон, let's go, Брэндон. Сейчас на фейсбуке Фантастические фотографии самолет, и вообще. Это стало уже Это стало мемом, как сейчас. Абсолютно это есть... стало мемом. И когда и когда трибуны хотят сейчас скандировать, то они уже не скандируют этого да. первого выражения. Они просто говорят: let's go, Brandon. А Они просто говорят let's go, Brandon", И каждый понимает, что стоит за этим. Да. Абсолютно. Ну а теперь давайте к вещам более трагичным. Да. Ну хорошо, если возвращаться к серьезным вещам. Ведь живя в Америке, все мы, вы зависим, конечно, от того, насколько есть или нет возможности у, у Федерального банка, у Банка Федеральных резервов раздавать, выдавать деньги другим банкам, которые, разумеется, всегда вынуждены брать деньги в кредит у Национального банка, у Федерального, чтобы потом раздавать другим. И вот проблема возникает в том, что если Конгресс двумя своими палатами не повышает потолок задолженности страны, то Федеральный резерв не может вообще сужать деньги другим банкам. И прекращается работа государственных учреждений, всех государственных служащих и, и, и всех, кто вообще живут из, из бюджета. Все американцы прекрасно понимают, о чем я говорю. Только сейчас, буквально пару дней назад, Удалось в Сенате Соединенных Штатов прийти к соглашению о том, что, о том, что в следующий раз потолок этот будет обсуждаться, я не говорю, будет повышен, будет обсуждаться в начале декабря, 3 декабря этого года. Но в чем здесь серьезнейшая заковыка, которую не понимают сами американцы? Я уверен, что не понимают те, кто с удовольствием говорит: говорят, ну вот, вот в декабре мы их, мы их и прижучим потому что республиканцы отказываются повышать потолок. Отдельно нужно сказать, что потолок невиданный. Потолок невиданный, потому что если до сих пор было 28, говоря по европейски, биллионов, а по американски триллионов долларов, этот потолок, то сейчас его повышают где-то до 32 примерно. Так, не судите меня за то, что я не ставлю здесь запятых и не говорю о десятичных цифрах. Так вот, этот потолок должен быть снова повышен. Вы знаете, американцы знают, что не доли как в марте этого года впервые американская экономика достигла уровня задолженности в 101 процент внутреннего волового продукта ВВП. То есть она уже вышла на вторую сотню, и уже сейчас. Для того, чтобы обслуживать этот долг, эту задолженность, денег практически нет. И если не будет повышен этот потолок, то, то Америка объявляет то, что по-русски называется дефолт. А в Европе обычно называют банкротством. Это банкротство страны. Но в чем же здесь коварство? Коварство здесь в том, что когда республиканские сенаторы, которые сейчас <coughs> рыжатся, Бьют себя в груди, говорят, что да мы не повысим, когда подойдет это 3 декабря. Вы вдумаетесь в коварность этого хода. Они отодвинули решение на 3 декабря. Но ведь 3 декабря все американцы живут в предвкушении предчувствии Рождества, главного праздника года, семейного праздника, который отмечается обычно в семьях. И если на 3 декабря пойдет, скажем, а там нужно будет еще недельку где-то обсуждать наверняка, если в середине, к середине декабря вдруг окажется, что денег нет и не предвидится, то это вызовет колоссальнейшее негодование. И бог знает, не есть ли вот в этом коварный замысел. Потому что негодование обратится против тех, ну, кто препятствует повышению потолка, кто не дает разбрасывать эти деньги дальше. Вот. В чем коварство? Когда МакКоннелл, человек э, исключительно э, нетранспарентный, непрозрачный, непонятный, прочитать его невозможно. Сегодня он говорит одно, завтра поступает по-другому. Вот Когда подойдет 3 декабря, помяните, не поминайте меня, наоборот, лихом, вот вы увидите, что он скажет, как вы хотите, чтобы я заблокировал э, раздачу денег. Вот сейчас, прямо перед Рождеством, когда они вам нужны, нужнее, чем когда бы то ни было. Я уверен, что это подействует, что много американцев скажут: да нет, ну конечно не надо, подождем до следующего года. Об а этом вся коварная тактика, понимаете, подождем, подождем, но ведь деньги же не появляются, и же, нет, они не как листья на дереве растут. Это же должно быть чему-то эквивалентно, а американская экономика давно оторвалась, от любой действительности, от любой реальности. Она, не, она уже давно не эквивалентна ничему. И речь сейчас идет о суммах невиданных. Но бросим туда еще 5 триллионов по-американски, по европейски по биллионов. Вот что, вы представляете себе, что это за деньги? Это тысяча миллиардов в каждом, в каждом биллионе. Ну Одним словом, это э, тактика, которую я воспринимаю как крайне коварную. Не случайно самое решительное, республиканцы говорили, не, не будем поддаваться, не будем откладывать это на декабрь. Хотя, может быть, в голове у них не было осознания того, что декабрь самый плохой месяц с этой точки зрения. Потому что Рождество на дворе. Вот. Но ну еще, и разумеется, идут губернаторские выборы. И в каждом случае... Все... Это, кстати, и будущее Америки. Уже сейчас... В любом случае придется видеть в каждых следующих выборах решительную, решительный бой. Вот и сейчас не случайно Обама выезжает в Вирджинию бороться за своего демократического кандидата в губернатор. Не случайно, разумеется. Делается все для того, чтобы можно было сказать, вот вы видите, вы говорите, что популярность Байдена падает, а у нас прошел губернатор наш. Вот в чем эта тактика. Да. Ну, а что касается популярности Байдена, то это вообще запредельно низко, низкий рейтинг. А, опять же, вот вы видите, низкий рейтинг. А вы посмотрите, там есть все еще. Во-первых, достаточно посмотреть э, страничку, она агрегатная, это агрегатная э, информационная страница Real Clear Politics. Real clear politics. А там даются сводные цифры. И что любопытно, некоторые агентства типа Расмуссена или Трафальгар, это республиканское агентство, они дают уже меньше 40% Байдена, у него популярность там 38% от силы, а другие настойчиво. И вот мы я вспомнил о том, что канцлер Австрии Курц якобы заказывал в свою пользу какие-то... Но ведь в Америке это же делается, как говорится при свете дня тут ничего не нужно покупать. Тут существуют агентства, и они дают абсурдное. Есть агентство вот я сейчас, может быть, не вспомню, это сегодня, в сегодняшнем, вот в этом RealClearPolitics на страничке, скажем, это рейтерс. но иногда это бывает Reuters и PSOS. Агентства, которые дают Байдену до сих пор 52%, процента то есть больше на 2%, чем отрицательных оценок. Но вы представляете себе вот такой распад, да. когда одни агентства дают 16% минус Байдену, то есть на 16% его Дорогие поддержка Дорогие. меньше, чем те, кто его не Ефим, давайте, давайте попробуем да? принять звонок с, с удовольствием. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Евгений. Ефим, не согласитесь ли вы с утверждением, что сегодня говорить о рейтингах как-то немного наивно ведь последние два года мы все более отчетливо видели отчуждение зависимости власти от общества по моему настроение людей здесь уже не играет совершенно никакой роли спасибо большое вынужден на 100% согласиться с вами, просто на 100%, потому что, разумеется, рейтинговые агентства стали просто очередным инструментом оболванивания. Это не то, что они вам этот мир приближают своей информацией, нет. Каждая из этих рейтинговых агентств проводит свою собственную политику оболванивания в зависимости от своих работодателей, от заказчиков, и так далее. От своих симпатий, возможно. Это удивительное явление. Мы в последнем видели подобные накладки, когда мы видели своими глазами, скажем, митинги президента Трампа и видели своими глазами митинги президента нынешнего Байдена, куда приходило там 50 человек, да еще в 50, сидели в 50 машинах или там в 20 машинах просто сидели, не выходя. Так вот, и мы видели после этого э, новости cnn где говорили, что про, пришло пару десятков на митинг э, Трампа, зато сотни и сотни наблюдали. Там, и найти формулировку. Формулировку. Но если они скажут наблюдали, ну разве вы будете возражать? Да можно ли они дома сидели и наблюдали? Кто их знает? Все дело в формулировке. Меня бесят эти современные формулировки, которые ни о чем не говорят. Ну, Например, типа в Америке заговорили об импичменте. Кто заговорил? Да вот там тетя Маня тоже заговорила. Но в Америке они не говорят, кто не говорят, в каком количестве и насколько авторитетны эти люди, которые заговорили. Да вот так это делается. И рейтингами я нисколько не верю. Рейтинги даже не дают приблизительного, иначе хотя бы была, какая была бы какая-то корреляция. А когда, повторяю, один рейтинг сегодняшний дает Байдену 52% поддержки, а другой 38% и пишет, что это там 14% минус у Байдена, или 16% даже. Не, ну как верить? Такого расхождения ведь не бывает. Это не статистическая ошибка там в 3%. Это просто злой э, умысел. Такой. Вообще, но, я не верю? удивительно даже 38 если бы это было правдой было бы слишком много потому что но ну, куда ни кинь всюду клин то есть внешняя политика провал в афганистане утраты позиций полностью позор настоящий а, да. значит внутренняя политика инфляция дичайшая которой, наверное, современное поколение никогда в глаза не видела не встречала а На границе происходит нечто невообразимое. Мало того, что уже, по-моему, полтора миллиона перешли границу, а так сейчас еще и отдали границу под контроль наркокартеля. То есть э, буквально на днях они из пулеметов обстреляли нашу сторону. Причем я видел видео, где они там на бронемашинах, в форме, в такой в, в военизированной, в нормальной, с оружием просто не, не АК-47, а там всевозможное оружие. И при этом царица границ Камала Харис, вместо того, чтобы поехать на встречу по вопросам безопасности границ в Мексику, поехала в по-моему, в Нью-Джерси играть в бинго. Вот да, вот да. такие а люди. Вот такое да. правительство. И, кстати, сказать, я я их не виню. Потому что до того, как их избрали, ни для кого не было секретом, что она абсолютно пустое место, что она абсолютно непопулярна даже в своей собственной партии. Не говоря уже о Байдене, о котором точно предупреждали всех, что этот человек, ну, во-первых, уже, так сказать, в силу возраста страдает а, проблема у него психологического, психического характера. Во-вторых, один из наиболее коррумпированных людей. И тем не менее, за него пошли и голосовали. То есть люди голосовали, исходя из того, что они очень ненавидят президента Трампа. Это включает и демократов, и так называемых республиканцев, которые ненавидят Трампа. Ну, а то, что мы сейчас получили, это вас устраивает? Ну, несомненно. Но для этого ведь, поймите, Сергей, эта психологическая модель отыграна тысячу раз. Она всегда одна и та же. Мне приходилось довольно много писать об этом. Для этого существуют схемы отработанные, очень отработанные. На первом, на первом этапе, первые 3-4 года, и, как говорят, первую пятилетку, можно будет валить на Трампа все это, разумеется. Он, как сейчас свалили Афганистан, это же он начал переговоры с Талибаном. Ну и что? Да. А переговоры начинались, между прочим, когда-то и с Гитлером, и с любым начинались какие-то переговоры с кем-то. Причем здесь это? результат переговоров был совсем другой, чем нынешний. Но вы прочитайте э, американскую уже прессу, он и скажет, но ведь Трамп начал переговоры Байден, только закончил дело и не мог, не мог своего предшественника унизить тем, что он не будет выполнять Действительно. его э, на... решение. Это же смешно. Ефим, на фоне, не... на фоне того, что происходит во внутренней политике и внешней Конечно. политике, все эти проститутки, говорящие в теле, с телеэкрана, вчера на всех каналах, они 24 часа толдычили о Трампе. Блин! Тут земля под ногами горит, жуть происходит, а они про Трампа гонят и гонят. CNN, MSNBC, все эти проститутки, они про Трампа в 24 часа говорили. Разумеется. Я, я слушал и выступление Трампа, и высказывание Акосты на CNN. Акоста на CNN заявил, что это была демонстрация чистого зла. Он так и жалил. It's, it's pure... «Evil» — это чистое зло в чистом виде. Хотя я слушал это выступление и зла особенно не обнаружил. Но неважно. Америка ведь разделена, как никогда. Первая пятилетка — в этом во всем виноват Трамп. Вторая пятилетка — объективные трудности начинаются. На пути у замечательных достижений всегда бывают объективные трудности. Это же все отработано. Понимаете? Да-да-да. Это нам известно еще с нашей, э, да. из прошлой жизни. Мы столкнулись э, в связи с тем, что внешние враги мешают нам жить, мы сталкиваемся с проблемой, но ну, здесь внутренние враги мешают жить, а мы сталкиваемся с проблемой, но в будущем нас ждет светлейшее будущее. Вот абсолютно то же самое. Нас, нас ждет то, что замечательный философ-писатель Зиновьев назвал Зияющими высотами Нас ждут зияющие высоты вот. а, а внутренние враги у нас кто? Ну, во-первых, те, кто не привился Те, кто не укололся Родители А во-вторых, да, а а родители еще да. Не говорите Очень такая массовая террористическая организация Это родители, которые Задают вопросы школьным советам По поводу того, чему учат их детей и это их уже по просьбе Ассоциации школьных советов, их должны причислить к разряду внутренних террористов. И, и Мэри Гарланд отреагировал на это письмо. И он уже выпустил меморандум с тем, чтобы на местах, там офисы ФБР и другие силовые структуры, пригляделись и так сказать приняли участие, а потом выясняется, что оказывается мама дорогая, так ведь взять Мэрика Гарланда создал или с его компанией, которая продает эту макулатуру школам, эту антиамериканскую макулатуру школам, и он конечно в а родители которые выступают против этого мешают его бизнесу оказывается чистый и непорочный мэри гарланд печется о бизнесе своего зятя а никак не о детях не о гражданах этих страны какое паскудство вы знаете это вообще-то сергей было наверняка всегда но никогда это не было настолько очевидным при полном пренебр... пренебрежении этих людей, именно это очевидно, им совершенно плевать, понимаете вы это или нет. Они не собираются вас вводить в заблуждение, они открыто признаются, да, мы будем вести себя по-бандитски, а вы никто, вы жертвы наши. Вот и все, и смиритесь с этим, и никогда иначе не будет, разумеется. разумеется. Да. так как на южной границе повторяю сказал аль, аль шарптон он сказал не надейтесь на выборы друзья да, да, вы да. что это всерьез и надолго почти повторил ленинскую фразу ефим, выборы, не выборы, были это всегда они смогут выборы кстати ближайшие лишь через год это вообще очень долго так что они всегда смогут пересилить да или запугать кого-то запугать кого-то посадить ефим огромное спасибо огромное спасибо за программу и до встречи в следующий встречи раз. через две недели и дай бог чтобы новости были повеселее <сёк> да, будем будем надеяться Все.